демон бы побрал этого тралла послать своих лучших воинов рубить лес он же пропадет без меня вождь этот лес какой-то странный тут слишком тихо и за нами будто наблюдают ты что духов боишься Здесь ничего нет, кроме тени и вековых деревьев. Вы слышали? Тут есть духи. Я не боюсь врагов из плоти и крови, но мой топор бессилен против призраков. Придержи язык и работу. Для постройки лагеря потребуется много древесины. Нужно вырубить весь этот участок. Приветствую, вас, ребята, на канале Рули Гейм онлайн. С вами Россия. Мы продолжаем играть в Warcraft 3 Reforge за орков, и это 4 глава. Ребятки, кто еще не подписался на канал, ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. И также приглашаю вас, если вы хотите поддержать меня копеечкой на Patreon, ссылочка тоже будет в описании. становитесь эксперта патронусом Ну, а мы продолжаем. Итак, в этом видео мы с вами играем за Громашиадского Крика, выполняем задание Трала. Значит, наша задача сейчас нужно добыть 15 тысяч древесины. У нас только 550. Так, давайте посмотрим, что у нас есть вообще. Магонек какой-то еще его? Кирдыки можно сделать? Интересно. Так. Какие странные да. огоньки. Может быть, они и есть, те ужасные духи, которых вы все так боитесь. Интересно. А вон еще огоньки. на нас напали. Вы были правы, сестры. У этих зеленокожих дикарей нет почтения к жизни. Уничтожим их во имя Луны. Да, конечно. Чем могу Еще сразу моих рабочих бьют. Ну этого мы парня потеряли. Я не могу больше Что вообще по умениям у него есть? Зеркальная копия, невидимость, критический удар. Это так. женщины. Да, они похожи на эльфиек. Но гораздо выше и гораздо свирепее. Итак, подсказка Сергея грабеж в доме вождей, когда ваши батраки и рубаки налетчики смогут добывать ресурсы такое вражеские здание. что Вождь, только скажи, что -то не... да. немного так осталось. Ребят у нас тут. Ну ладно исследую игра меня прям просит так сделать Ага. если я трачу дерево на улучшение или на Нам нужно больше золота обучение новых воинов то дерево тратится из из добытой деревесины тоже надо больше батраков и, кстати, я вижу, что мы носим дерево, но мы не добываем золото. И золото у меня это все. Ганьок угу. затесался у нас здесь. Исследование завершено. Короче, как я понял, здесь мы сможем добывать золото только грабежом. Я не могу больше ждать. Да не может ты больше ждать. Сейчас ждем пару орков. Одного тролля и идем валить их. Исследование завершено. Сейчас эльфы нам немножко подкинут бабла. А что там? Мы, наверное, отсюда пришли. Моя жизнь принадлежит орде. Согласен. Жалко, что здесь нету никакого улучшения в плане, чтобы добывать... Дерево быстрее, как у Альянс. поительницы вернулись верхом на летающих тварях. А, против наших наездников они долго не продержатся. Точно, я же забыл, что я могу делать вот так. Только мне сейчас убьют тех шаманов, блин. Нормально, так два Может. когда подряд выскочило. Так, ждем тролля и идем. Исследование завершено. Обязательно отомстим, дружочек. Ждать. Вперед. Вперед, вперед, так вперед. Как скажешь. А что вы сделаете? Наконец-то. Mm -hmm. Достать мы не можем, а вон я вижу золотой рудник. Как скажешь. Наконец-то. Угу. Mm -hmm. Вот и базы их. Mm. Важт. Это гигантское дерево источает магию. Лучше держаться от него подальше. Обязательно. Тут что, собрались одни трусы? Дерево, оно и есть, дерево! Рубите его! Только что лунный колодец пытался выхилять. Так и сделаем. Наездница, но не получилось. Нам дерево, кстати, между прочим, одного убило. О, золото пошло. что я уничтожил тысячи дерева дали. Это же гора древесины. Если найдете еще такие же деревья, рубите их. Так, Ромаш. Вот так, а я вот так. тропа ждет. Найдите новый рудник. Я, Я уже нашел его. Уровень. ты обязательно криты. Так и сделаем. Так, ладно, золото пока тратить не будем, Расскажешь. потому что. А Сейчас надо строить новый дом вождей. Может денег не хватить. Кстати, я уже успел где-то потерять своего тролля единственного наконец-то как скажешь так Чего хочешь? Хорошо. Нам нужно больше М -м, за что я говорил что не хватает блин 45 копеек придется опять идти бить их базу Так и сделаем. О, здравствуй, добрый орк! Не думал встретить в здешних краях кого-то из вашей братьи. Как видишь, малыш гоблин, мы тут лес рубим. Хм. Так вот, живет тут неподалеку племя фурболгов. Медведи подобных тварей. Они нам сильно досаждают. Если вы убьете их вождя... Мы будем продавать вам свой товар почти за даром. Возможно, мы даже дадим вам попользоваться крошерами. Хм, я подумаю. А вот крошеры, ребята, это тема Ты хорошая. Скажешь? Нам обязательно нужно будет пойти нахлобучить Отвести этого медведяка у кого-то там голового. -то. Кто он там? Обязательно Получим крошер, это вообще сказка В плане добычи древесины не Нет, Сейчас будут пытаться Вылечить его, ну да Смотрите, четыре раза Поднял его со смерти Вытащил прям Еще немножко есть надо, да, да. Я не могу ждать. хотя мне в принципе эти крошеры не особо нужны потому что сейчас я и так уже скоро плюс 3000 безбенс да видите поэтому Ценных в принципе не, не столь важно мне этих крошеров но Нахотелось бы. Так. Сразу сюда, раз, два... Блин, вот не хватает золото. копейка. Хм. Коп... ой, 50 копеек, 5 копеек не хватает. Как скажешь. Так и сделаем. Нет, я же вряд ли их нахлобучу. На нас напхоту вкалывать. Наконец-то. Хотя... Я не могу больше ждать. Мне бы хотя Я бы одно какое-то... О, дриада появилась. Надо сразу дриаду крепить. Вот когда крит ускакивает, аж приятненько. Мне надо 5 копеек, и я ухожу. Все. Да. Я, я понял, вы не хотите уходить, вы хотите крушить. Но их тут так нормально. Не, надо валить отсюда. Как скажешь. Надо валить отсюда во. А -а Все, теперь сейчас пойдет добыча золота нормальная. Начнем сейчас делать ветер. Готов калывать. Только скажи, бождь. Да, конечно, долго их бьет. Что нужно? Все, пош... пошли денежки. Так, давайте всех теперь будем, если что, собирать здесь. Готов вкалывать, да? Так. Наверное, пару сторожевых башен поставим на всякий случай. Ого. Я Блин, а перезарядка такая долгая. Как Живи. Возвращайся. Бождь. Ну, хоть бы крит какой-то, ну. Но... Кто... Блин. М -м -м -м. Ладно, а надо сюда следовать. подводить. Неудобная ситуация она, такая она, получилась. Делаем тогда вот так. Блин, разбили. С Чего нельзя, за зол, нужно больше золота. Да. да. С да. Сейчас еще поубивает моих этих. Чего надо, да, да. Чего Чего хочешь? Чего? и вот так что ты сделаешь Подомстим а зуб, отходим да? ребятки Куда я оказался не готов к такому нападению если честно но как я вижу не зря я начал здесь ставить вышки Нам нужно Газуйте обратно. Хорошо, что у них небольшой реген есть. Еще одни. обалдеть. Я Но я, ну, я отобьюсь, но какой ценой? Опять всех поубивали. видите что происходит не хватает что мне блин золото нормально толком. И эти еще бегают фиг знает куда. еще бы тут поставить одну башню работу сделано чего хочешь 110 есть такое дело да, да. отомстим за золджина и чтобы наверняка можно было бы еще парочку башен так работа сделана Зверинец, наездник раз. Ого, орк так дорого стоит обычно, блин, 200 голдаш. Чего прикажешь? Да. Давай уже заканчивай. Волчай, сделай, дура, так, и чтобы не повторять. Ага, казармы. Да, да. Вот, в случае, если опять будет нападение, мы сможем на ближайших батраков сюда в землянку. И не будут отстреливаться. Это хм. а то, что произошло, мне совсем не понравилось. шаманов потерял С их развеиванием тоже бы пригодилось в жизни Ничего, сейчас будет легче Это уже рядом с ними. О, уже поярче получается. Сможем еще и коды обучить, наверное. Одно коды, так сказать, для поддержания штанов. 255. Сейчас сможем собрать небольшую компанию сходить наводя телефон которая снизу а потом подняться и навалять этим зверолюдом Волчья тропа ждет. А? Так я хотел кода Ну, так уж у, у нас армия такая небольшая есть. Принадлежит орде. Так, улучшение железное орудия дальнего боя мы делаем. Хозяин? Кода готов. уже так далеко бегают наши эти Твоя батраки орде. Я тут по дереву крошерами будет проще Наверное, не будем затягивать эту миссию Да. сразу пойдем хм. наваляем наконец-то получим крошеров и закончим это все дело наконец-то так и сделаем Как скажешь. Наконец-то. Исследование, исследование завершено. Исследование подошло. Так и сделаем. Фурболк. Должно быть, это и есть те самые фурболги, о которых говорил Гоблин ха знатная будет битва. Это я согласен. Наконец-то. Во-первых, мы получим крошеров, а во-вторых, может что-то выпадет, какая-то шмоточка. Как скажешь. Золотые монеты, такое себе. Так, так но ну, так как мы орки, мы не можем пройти мимо. Наконец-то. Сделаем. так что ты там доел еще перевариваем ничего и станет ай-яй-яй сколько тебе там... а, у тебя там а яманы нормально здоровье ускорить регенерацию а но напали. Ну, напали так нормально да но мы успеем подойти а так, денег тем временем у нас уже достаточно И что можем себе позволить Не все, кстати, смогли спрятаться, но пускай Я не, могу больше ждать. не беги просто так. Слушай, смотрите, это прям какая-то была спланированная акция против меня, прям и синие, и бирюзовые на меня напали. скажешь на нас напали! наконец-то вернуться к работе а? пойдем так крошером и сделали, Возьмем. так при много благодарен собирай наши крошеры они валят деревья практически моментально. Это да. Смотрите разница, не сравнить-то, конечно. Только скажи. Только скажи. Так, а что у вас тут можно купить? Хм. Еще крошера Нужно построить землянку. Вас понял. Это ноду, а Мисклик. Здесь нельзя, Сделаю. Плюс 200 каждый приносит. Главное, Чего чтобы теперь купить? деревьев в округе хватило. Так, а тем временем мы пойдем немножко поделимся. Так. Отправим наш отряд сюда. А нас напали. Работа сделана. Работа сделана. Он пока дойдет, и уже. Вот так будет проще. Работа сделан. Куда пойдем? По стене. Ой, -ой, ой Эти, конечно, лунная колодцы. Один Кода умер, жаль Вообще потери такие большие, мои армии здесь были, но ну, ничего Там уже новая армия готовится Прошли пошли в разнос. Чего хочешь? Так. так, так, так, так. Нам нужно больше золота. Все, теперь mm. тебя возвращаем сюда. Как скажешь? Мне наверное, чтобы добыть всю эту древесину, И нужно конечно. всю карту вырубить. Нам нужно больше золота. Сейчас будет золото. Так. Моя жизнь принадлежит орде. Все, пошли они в разнос крошеры. Кстати, когда следующие будут. Хотя уже не надо. 10, 10 тысяч древесины. Эльфы, конечно, наверное, в шоке. Жили себе, никого не трогали, тут бац. Пришли варвары и начали их древний лес вырубать. Что ж вы хотели, ребята? Это жизнь. Привыкайте. Это вам не с людишками в нацеловаться. Осталось совсем немного. Склады почти заполнены древесиной. Твоя жизнь принадлежит орде. конечно немного таким темпом это будет очень быстро но мы накажем орков точнее за орков мы накажем этих эльфов которые сел нам уже больше и не надо и сделаем, как скажешь. Кстати, это, это только опоздание. опоздание. Я Ух не ты. Могу ждать. Я даже заультую. Вот это я понимаю урон. Один всех разнес. Лунный колодец надо сначала, mm -hmm. чтобы он больше не лечил. Отобьемся. Ой, а у них тут такая нормальная база, могу ждать. очень даже. ну все это победа вот такое видео у нас получилось заготовка леса закончена хорошо начинайте строить лагерь а до этого типа мы не строили ну такое себе ребятки спасибо за просмотр до скорых встреч пока пока